Я видел смерть, Она в молчании села У мирного порогу моего, Я видел гроб, Открылась дверь его, Душа, померкнув, охладела. Покину скоро я друзей, И жизни горестной моей Никто следов уж не приметит. Последний взор моих очей Луча бессмертия не встретит, И погасающий светильник юных дней Ничтожества спокойный мрак осветит. Прости, печальный мир, Где темная стезя Над бездной для меня лежала. Где вера тихая меня не утешала. Где я любил, где мне любить нельзя. Прости, светило дня, прости, небес завеса. Немая ночь мгла, денницы сладкий час. Знакомые холмы, ручья пустынный глаз. Безмолвие таинственного леса. И все. Прости в последний раз. А ты, которая была мне в мире богом, Предметом тайных слез и с залогом, Прости. Минуло все. Уж гаснет пламень мой. Схожу я в хладную могилу и смерти сумрак роковой. С мучениями любви покроет жизнь унылу. А вы, друзья, когда лишенный сил, Едва дыша в болезненном варенье, Скажу я вам, О, други, я любил! И тихий дух умрет в изнеможенье. Друзья мои, Тогда подите к ней, скажите, взят он вечной тьмою, И, может быть, об учести моей она вздохнет над дурной гробовою.